Каир. Безусловно, недолгие египетские ночи, не роскошный черный кофе с зернами кардамона, нечастые литературные дискуссии со знатоками закона, ни почтенный муслиновый тюрбан, не привычка кушать пальцами не излечили его от британского стыда, утонченного одиночества, свойственного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 Долги ли отдадут, Молчание стен, Прожда все тлен, Камнями ли забьют, Слуга или заблюд, В глаза хорош припрятал нож На случай новых смут. По дюнам легкий маршрут, Привычный путь куда-нибудь, С утра одет, обут, Но если заведут,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 Thank okay. you.